Добрый вечер, дорогой зритель! Я приветствую всех, кто подписан на мой мистический канал, который называется Таро Елена. Я сегодня а, предлагаю тему одного из подписчиков, которая звучит так. Обрадует, обрадуется ли она моему подарку? А для тех а, дорогих зрителей, которые искренне верят в отношения, в любовь с первого взгляда и надолго. <свят> Я бы хотела посвятить перед своим началом расклада такие вот удивительные строки Амара Хаяма. Я пришел к мудрецу и спросил у него, что такое любовь. Он сказал,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 Он сказал, улыбнувшись, ты сам дал ответ. Ничего или все, середины здесь нет. И я специально взяла эти строки в начале видео, для того, чтобы вы погрузились в эту атмосферу. Потому что сегодняшняя тема она намного глубже, чем позиция понравится ли мне что-то, что я сделаю для любимого человека, ну, в данном случае подарок. А скорее она, а реально ли исполнение моей мечты, связанная с тем, что я воплощу что-то для любимой, да, для человека, которого я люблю. Поэтому мне хотелось, чтобы вы погрузились в это состояние. Мы люди, и нам свойственны какие-то человеческие эмоции, которые мы проживаем каждый день. И эти эмоции не всегда со знаком плюс, а очень часто они со знаком нейтральным или даже минусом потому что мы постоянно взаимодействуем с другими людьми, и иногда это взаимодействие э, дает нам какое-то, знаете, ощущение, э, ощущение, что реальность, она не совсем такая, как мы бы хотели ее видеть. Именно поэтому мы очень... Ценим отношения с той единственной и неповторимой нашей половинкой, где не существует рамок, где не существует каких-то условностей, которые присутствуют в общении с остальным миром, да, с остальными людьми. И вот когда мы думаем о любимом человеке, мы всегда ну, немножко погружаемся в такой, знаете, таинственный такой, неприкосновенный ни для кого больше мир, мир, который принадлежит нам двоим, то есть ей и ему. И вот подписчик, который предложил эту тему, я не думаю, что он переживает по поводу, ну, по-настоящему, да, переживает, по поводу того, что любит человек или нет, скорее переживает по поводу реакции да, на свои дальнейшие действия, что вполне, конечно, объяснимо. Мы все хотим нравиться, мы все хотим волнующих каких-то эмоциональных всплесков э, в общении с любимыми. И вот сегодняшняя тема э, по поводу... Понравится ли ей мой подарок, который я ей преподнесу в скором времени. Она будет глубоко раскрыта в моем раскладе. Здесь мы посмотрим, насколько искренно с вами ваша любимая. Насколько она к вам открыта. Насколько она ценит ваши отношения. Насколько ей важно здесь и сейчас быть с вами и действительно ли ваши отношения для нее так много значит. То есть вы сможете очень многие вопросы для себя прочувствовать. А вообще этот расклад подходит и женщинам, потому что вы можете поменять позицию мужскую на женскую да, сторону, заменить как бы, и этот расклад подойдет даже для тех пар, которые пока не соединились, находятся на расстоянии, допустим, в вынужденной паузе, либо в разлуке. В общем, я надеюсь, каждый для себя что-то очень ценное вынесет из этого расклада. Он будет авторским на двух колодах. Кол колода Элен Дуглас и колода Киппер. Расслабляемся, я начинаю тасовать карты. Погружаемся в свое внутреннее «Я». Ощущаем там себя. Ощущаем там ауру любимого человека. Вспоминаем глаза своей любимой девушки, голос, возможно, ее запах. Ощущаем какие-то вибрации удивительные. У меня сегодня такая атмосфера более таинственная. Я надеюсь, это поможет вам погрузиться еще больше в это таинство любви, которое есть между вами уже сейчас. И знаете, хотела перед тем, как выложу карты, сказать, мне очень радует ваше, эм, ваше взаимодействие, да? вот, когда вы ощущаете прилив Фарии после моих раскладов с удовольствием читаю ваши комментарии и очень-очень с вами а, большой нахожусь эмоциональной такой а, эмоциональном всплеске радости за ваши новые какие-то прорывы своих прозрениях, своих отношениях, ваших в смысле отношениях с ними. И даже если вы там с кем-то иногда в недоразумениях и немножечко, ну так чуть-чуть ссоритесь, я понимаю, что это ненадолго, ничего страшного в этом нет, вы притираетесь друг к дружке, и это нормально, ничего не бойтесь, идите как бы вперед всегда, старайтесь сразу выяснить причину конфликта, либо непонимания, и это вам поможет в будущем не допускать а, ну, подобных, именно подобных причин, они будут, ну, возможно, другими в следующий уже раз, но а, вы будете друг друга познавать через а, именно через вот эти маленькие конфликтные такие эпизодики в вашей жизни, ничего вот там нет зазорного, Ужасного, потому что все люди, они все личности, да, в большей или меньшей степени. У всех есть свой характер, у кого-то он более сговорчивый, у кого-то менее. Но в любом случае, это же прекрасно, что мы все разные. Ну что ж, я начинаю расклад. Вы хорошо расслабились, молодцы, вы сегодня умнички. Я очень рада. Начинаем. Нравится ли мне ей, вернее, мой подарок от лица мужчины, да, расклад? Так. На обороте у нас семерочка кубков. Это карта, знаете, таких подарков судьбы, что ли. Такой интересный у нас задел получился на обороте. Скажем так, Выпала карта силы, сразу показываю. А, к чему я это все говорю? Что такое семерка кубков? Это, скажем так, показатель того, что отношения с этой женщиной для вас уже большой подарок. Он несет в себе, а, знаете, такие семь ипостасий а, проявлений этой женщины в вашей жизни. То есть вы видите не просто ее как внешнюю ауру, да, внешность, там плюс интеллект. Вы чувствуете, что она вам дает очень многое для реализации ваших каких-то, может, в подсознании чувствуете неявно, но это так и есть. Да? Вы чувствуете, что она вам дает очень много наполнения. Вы как бы становитесь другим человеком ощущаете себя в других э, планах как э, мужчина, возможно ранее неведомые вам планы, да, которые вам очень нравятся. Например, если вы были раньше не смелым человеком, то она вас как бы она дает вам понять, что вы для нее герой, какой-то рыцарь, завоеватель, например. Если вы не чувствовали себя интеллектуальной личностью, то она дает вам раскрыться именно в этом росле. Либо в романтическом росле, в поэтическом росле. У каждого это свое. Либо она вас чему-то обучает. То есть, допустим, вы захотели научиться танцевать, да, и вдруг поняли, что в какой-то момент, да, что «вам это интересно», и стали больше двигаться в этой жизни больше обращать внимание на красоту движений возможно потому что ваша девушка более подвижный человек более такой как вам сказать артистичный человек то есть понимаете здесь что такое семерка кубков это когда вы начинаете проживать жизнь в новом качестве при этом у вас было несколько таких знаете устоявших о себе мнений клише как бы да и тут вы начинаете раскрывать себя с разных сторон которых уже не несколько да а 7 то есть вот такой момент здесь заложен в этой карте ну что ж я выложила расклад сейчас начинаю вот трактовать для вас напоминая нашу тему понравится ли ей мой Подарок, который я хотел бы ей преподнести. Ну что ж, открываем карты. Центральные карты. Вы знаете, я всегда радуюсь, когда э, самая центральная карта расклада, которая считается основной, у меня выпадает э, любовный. Вот здесь в данном случае выпало удивительно. Классная в этом, вот именно в этом контексте, да, вот карта Королева Кубков. Что это значит? Я уже много раз говорила, кто такая Королева Кубков, но сейчас я еще раз скажу более углубленно. Эта женщина, она не просто ваша любимая женщина, и не просто Любит даже, вот тут даже не то, что вы ее любите, она вас ощущает, любит нежно, очень к вам трепетно относится. Она каждый, каждое мгновение, которое думает о вас, потому что я здесь больше считываю ее ауру как бы чувственную, да, именно мысли, чувств таких. А в каждом эмоциональном проявлении к вам она воспринимает отношения с вами как чудо, как какое-то ощущение эйфории, знаете, вот такой чувственный, сладостный. Ей хочется побольше быть вместе с вами. Она очень ценит эти отношения. Я думаю, что... Даже если она не транслирует это в явном виде, вы, когда находитесь рядом с этой женщиной, вы это очень сильно чувствуете, ну, шестым чувством, нутром своим. Следующая карта центральная. Она характеризует вас. Здесь восьмерка жезлов. Это тоже Удивительно красивая карта э, в данном раскладе. Что она означает? Во-первых, вы всегда на связи. Это карта такой быстрой взаимо взаимосвязки друг с другом. Знаете, скоростная такая, когда вы не можете э, не ощущать друг друга даже час, то есть даже полчаса. Вы постоянно на связи. Да, вы не созваниваетесь, вы не, можете не общаться в явном виде, но у вас присутствует вот этот энерго какой-то огромный такой энергошар, я бы сказал, эгрегор ваших, ваших именно внутренних связки вашей. То есть, если вы живете вместе, это вообще потрясающе быть все время в таком ощущении друг друга. Но если мы говорим об отношениях пока еще на стадии развития, да, то это потрясающая карта. Она о том, что ваши сердца, вот они соединены уже наверху. И что ангелы-хранители, они как бы Всегда на страже. Они у вас, знаете, как такие э, стрелы такие, вот, которые вас окружают, вибрационные. Вот видите, здесь стремятся все. вот Такое тяготение друг к другу, магнетизм бешеный. Вот это позиция ваша в этих отношениях. И возьмем кипер, центральную тоже карту. Здесь карта э, такой очень красивой, женщины, привилегированная леди. То есть я воспринимаю это как, во-первых, эта женщина для вас уже подарок, подарок с небес, да, если в 17 читаете карты, и что любой подарок, который вы ей дарите от души, ей не просто нравится, она воспринимает это как огромный дар. Именно в этом контексте то, что я чувствую, то, что я ощущаю от этой карты. Я вам сейчас, собственно, произношу. Здесь потрясающе у меня идет вибрационный момент от того, что а, девушка ваша, она неважно, какую роль она сейчас а, в обществе занимает, да, какой у нее статус, а, где она работает. Но она находится в позиции вашего сердца, в позиции э, космоса, да, как очень удивительный, гармоничный человек. Очень красивый. Здесь потрясающие душевные качества. Здесь качество мудрости. Здесь качество шарма. Здесь э, раскрыты в этой карте э, отношения к вам. Ведь она, если так показана в этой карте она точно так же относится и к вам как к мужчине, которого она выделяет больше всех она, сколько бы у нее не было поклонников она считает, что основной мужчина в ее жизни это вы потому что первая карта которая выпала, напоминаю королева кубков королева кубков это нежная очень теплая женщина с огромным потенциалом Именно нежности, именно такого любовного трепета, знаете, отношения а, такой немного даже безусловной любви к человеку. То есть она действительно умеет любить. Подраскрою рядышком карты. Здесь у нас король мечей. Вот интеллектуальный человек, она видит вас немножко холодноватым. Рядышком пятерка пятаклей говорит о том, что возможно раньше вы, если и делали ей подарки, то это, были, это было очень недолгое время и ей очень не хватает вашего внимания. Я просто подраскрыла эти карты, они никакой а, такой негативной нагрузки на себя не берут. Но ну, они характеризуют скорее вас, что на ментальном уровне вы, человек, достаточно, ну, скажем так, не показываете своих чувств в полной мере, и поэтому выпадают такие карты. Ну, это, наверное, на данный момент у вас, наверное, все в будущем. Рад, подроскую еще одни карты. Да, восьмерка пентаклей вы работаете над тем, да, над тем, вот сейчас в данный момент, чтобы ваши отношения по карте шут, чтобы ваши отношения запустить на совершенно новый, более чувственный уровень. Потому что до этого у вас был, опять-таки, король, король мечей, пятерка пентакли. То есть у вас не было возможности, скорее всего, проявить проявиться в этих отношениях возможно были какие-то многоугольные фигуры либо у вас было много работы по этой карте вы просто физически не могли решиться может быть на эти отношения либо были еще какие-то моменты связанные с разлукой потому что по этой карте, вот да, вы куда-то уходили, да, был какой-то уход, может быть, ее уход, может быть, ваш уход, на какой-то паузе ваши отношения были. Но в данном случае, если мы говорим о центральной оси расклада, сейчас у вас период, когда вы можете стать друг для друга ну, удивительными ну как, парой, где у вас царит гармония и любовь по вот этим вот картам. Я подраскрою сейчас ваш ряд. Здесь карта «Маг» и «Десятка жезлов». Вы хотите быть главным в этих отношениях, берете на себя полностью нагрузку. Ну, это не нагрузка, это скорее такое, знаете, почетное право э, быть э, лидером в этих отношениях, так как вы мужчина, интеллектуальный, очень мудрый мужчина, умный мужчина. Вы много думали об этих отношениях. Десятка жезлов говорит о том, что долго принимали какие-то э, возможные решения, куда вести эти отношения, на какой уровень да, для себя принимали решения. Возможно, вы хотели бы, скажем так, быть, быть в этих отношениях, ну, скажем, у вас, знаете, здесь такая энергетика идет, что девушка, она обладает тоже ярким умом, мудростью. И были какие-то вопросы у вас, которые были сначала не решены, и вы немножечко конфликтовали. И это было тяжеловато по этой карте. Поэтому вам пришлось применить какую-то тактику да, по этой карте маг. Возможно, вы с кем-то советовались. Возможно, многое читали. Возможно, многое передумали, пересмотрели, прежде чем найти тот ключик, тот какой-то подход правильный. Возможно, даже сейчас речь идет о вот том будущем подарке, который вы бы хотели, чтобы сразил ее, да, чтобы она увидела вас с новой стороны. Потому что рядом вот это вот новое Новый виток отношений и то, что вы работаете над этим, говорит о том, что это творческий подход какой-то, совершенно новый творческий подход к тому, как эти отношения сделать для вас более, для вас двоих, да, опять-таки, более скажем так, чтобы вас сплотило это еще больше. Потому что я понимаю, что вам было тяжело не просто так, Какая-то ситуация у вас была тупиковая. Мы сейчас не будем говорить, какая именно, потому что это общий расклад. Но то, что вы э, находитесь сейчас в позиции мага, говорит мне о том, что вы очень многое прошли э, в осознании, пере, пере, пересмотрели э, прошлое, да, отношения ваших. Это очень здорово. Я вот реально вас... Ну, как по-человечески даже могу понять, насколько вам цены эти отношения, у вас раз выходят такие карты, и вы задумываетесь, задумываетесь, как вот эту девушку еще сделать ближе, да? возможно, там были какие-то соперники, либо у вас были ситуации, где были совершены какие-то небольшие ошибки, что повлекло охлаждение в ваших отношениях. Так что вы на правильном пути. Вы умница, просто мужчина, я имею в виду. Да, вот видите, пятерка жезлов стоит возле карты маг. Пятерка жезлов что говорит? Что у вас был внутренний вот этот вот конфронтация со своим эго, возможно, может быть вы не хотели менять что-то в себе, но вы все-таки вышли на этот уровень того, что что-то осознали. Возможно находились в какой-то аскезе, ну то есть в старшем аркане до этого отшельник. Возможно для того, чтобы выйти на уровень мага. Маг это человек, который которому подвластно все, понимаете, это э, старший аркан, где человек уже понимает суть, суть любого вопроса, к которому он берется, да, если мы говорим об отношениях, то это уже человек, который, в принципе, осознал, э, что идти в развитие можно только через отношения с другим человеком и поэтому это так важно выстроить правильно ценности приоритеты в отношениях почему я это все говорю потому что под э, картой глупец шут у нас выпадает девятка пентаклей что мне говорит о том что вы хорошо поработали над собой, и ценность вашей женщины для вас еще больше выросла. Она для вас сейчас девятка пентаклей это, ⁇ это максимальный уровень да, проявления уважения, во-первых, к своей женщине, к ее интересам, к ее потребностям. Вы действительно сейчас начинаете понимать, как важно... Как важно работать над отношениями. Чтобы эта картинка, да, вот смотрите, с нулевого аркана, да, то есть такого начала, да, при работе над отношениями привела к тому, что вы воспринимаете друг друга как очень большую ценность. Вы хотите, чтобы не просто ваш э, дар, ваш подарок женщина восприняла как э, что-то очень... Ну, невероятно интересная, ценная для себя, чтобы она ваше внимание оценила. Вы ее оцениваете, вот саму женщину, как большой подарок судьбы в вашей жизни. Мне настолько это все четко сейчас проигрывается, видно, да, что не может не радовать такой вот, такая позиция ваша да, к этой женщине. Я вижу, что даже если она пока не обладает знаниями такими, как, которые вы сейчас транслируете через этот расклад, она в будущем, если она, допустим, моложе вас, да, еще пока не совсем опытна, она в будущем поймет, как много вы для нее сделали или сделаете, потому что здесь расклад как бы зачинка на будущее, сделаете в отношениях, даже если она сейчас не с вами она это оценит это я точно могу сказать по этой центральной карте давайте подраскрою, подраскрою кипер рядышком да она кстати тоже работает над отношением здесь карта occupation это значит что работа в удовольствие а вообще в, в колоде кипер две такие карты одна работа такая знаете тяжелая карта работа тяжелой которая не приносит удовольствия, и вот эта карта occupation называется здесь человек занят каким-то любимым делом которое не просто приносит удовольствие а которое приносит такую знаете сладость сладость вот от того что да я вот занимаюсь любимым делом и так как эта карта выходит в позиции под магом и рядом с картой самой женщины я могу сказать что ей а, работа над, над отношениями с вами тоже доставляет в какой-то мере удовольствие она видит результаты этой работы что ваши отношения меняются в лучшую сторону и она конечно же по этой карте будет безумно счастлива получить от вас знаки внимания это я точно могу сказать для нее вы маг то есть она уже в позиции будущего до да, видит вас человеком могущественным который может Взяв слово, какое, вернее дав слово, не брать обратно свои слова, да, а действительно добиваться каких-то поставленных задач, целей. Действительно сделать счастливой женщину вот в ваших отношениях. И она очень хочет, чтобы вы чувствовали себя ну, на высоте. На обороте карты, э, ну, скажем, на углах у нас карта «Четверка жезлов». Это карта семейного союза, очага, карта дома, иногда это карта свадьбы, если мы говорим о новых отношениях, то есть вблизи это может быть союз со знаком свадебной церемонии да и для кого это актуально так как это стоит сразу под картой девятка пентаклей могу сказать те отношения которые у вас либо завязываются либо уже на данный момент существуют, либо в будущем <coughs> вы хотите проявиться да они принесут вам огромную реализацию вы ощутите себя как бы строителем чего-то нового. А чего нового? Собственно, вашего дома. Вашего дома, вашей империи с любимым человеком. Вашей крепости, вашего очага счастья. Вот об этом четверка жезлов. Это очень стабильная карта для отношений. И здесь у нас на углу старший аркан смерть. И он у нас стоит сразу после пятерки жезлов. Пятерка жезлов, я уже говорила, это карта сомнений, каких-то агрессивных воздействий, внутреннего давления, несогласованности в каких-то своих мыслях. У вас этот период заканчивается, заканчивается. И у вашей девушки тоже. Если мы хотим ответить на вопрос... Да, вот в этом раскладе, а понравится ли ей мой подарок, который я ей готовлю, то вот позиция центрального нашего столба да, и позиция основания, которая в будущем уже проявляется сейчас, на данный момент времени, я могу сказать, что не просто понравится, она, возможно, ваш дар воспримет как самый дорогой подарок в ее может быть, даже в ее какой-то... Знаете, вот есть, есть люди, которые воспринимают подарки очень легко. А, они не ценят их. И не ваш тут дело не в стоимости дара, да, не в стоимости, а во внимании. И есть люди, которые самые дорогие по стоимости подарки воспринимают очень легко. А, и и никогда не задумываются над тем, что именно человек, даря этот подарок, что хочет им сказать. Вот эта женщина, я вижу по всем картам, у нее не так много было этих даров в судьбе. Потому что у нее за спиной, вот ее карта, у нее за спиной такая карта пятерка пентаклей, скажем так, не очень... Веселого прошлого. И карта обнуления. То есть э, у нее за спиной нет такого, знаете, шумного веселья либо ощущения себя э, скажем, богатым каким-то человеком на именно материальной, материальном уровне. У нее ощущение, что ей не хватает вашего тепла. То есть я могу сказать, что дело даже не в подарке, а в том, что ей не хватало вас. Она не думает о дарах, о меркантильном. Конечно, любой женщине приятно получить материальный подарок, потому что ведь это отображение вашей любви, вашей ценности, Вернее, вашего отношения к ней как к ценности, да? И вот когда я вижу, куда смотрит ее карта, она смотрит на вашу карту, то есть на вас. Она видит прежде всего вас, королев, короля мечей, а потом уже карту пентаклей, да, после вас уже. То есть восьмерку Пентакли. Восьмерка ⁇ это бесконечность. То есть вы постоянно о ней думаете. Вы думаете о ней как о ценности. Вы работаете над отношениями. Но для нее самое важное не ценности, да, не Пентакли, а в данном случае вы. Потому что на что она смотрит? Она смотрит на вашу карту, на вас. Для нее вы самый ценный подарок, да, можно сказать с небес, вот как как, отно, как отношение. То есть женщина, да, она ждет от вас внимания, она ждет от вас подарков, она ждет от вас каких-то реализация ее надежд, потому что здесь выпала и четверка жезлов, и девятка пентаклей, и привилегированная леди. Здесь очень много а, мне дает понять, что она в ваших отношениях, с вами вернее, она чувствует себя особенной женщиной, да, любимой женщиной. Но так как здесь есть все-таки эта пятерка пентаклей, я понимаю, что Сейчас, в данный момент, есть у вас небольшие препятствия к тому, чтобы чувствовать себя так полноценным да, в этих отношениях. И у вас это есть по десятке жезлов. Тяжесть какая-то присутствует. Возможно, от влияния а, чужого, да, от, от каких-то несбывшихся каких-то моментов в прошлом. Но я сейчас хотела бы подраскрыть по поводу все-таки будущего, да, вот в настоящем картинку я обрисовала. Давайте я возьму на вашу позицию по кипер карту и по позиции вашей любимой женщины. Итак, ваша позиция. Ну что ж, вы ей пишете письмо. Не обязательно это может быть в письменном виде. Вы можете ей позвонить, прислать смс, либо увидеться с ней. Но в любом случае вы очень хотите с ней увидеться. Вы хотите этой встречи. Об этом эта карта. И она получает это письмо. То есть встреча состоится. Это ваше самое большое желание на данный момент. Я могу сказать, что по этой карте... У вас все получится. Сейчас я возьму карту для любимой вашей женщины, собственно, на исход нашего расклада, да? Понравится ли ей ваш подарок? Смотрите, она очень ждет. Карта Пауэрти. Она безумно тоскует, тоскует по вниманию. Видно, что-то произошло между вами в прошлом. Она тоскует. Ей не хватает вас. Не хватает. Не хватает, кстати, и подарков от вас тоже. Возможно, подарков было очень мало. Либо, если они и были, она их не ценила. И поэтому воспринимает их как малое количество. Может быть, и такой вариант. Давайте возьму еще одну карту. Да, вышла карта подарка. Ей было мало вашего внимания, мало от вас подарков, и она безумно хочет, видите, выпадает карта именно подарка. Ей очень хочется от вас увидеть, почувствовать вот эту заботу, вот эту вот какую-то, знаете, по-детски ощущение, вот мой мальчик принес мне что-то удивительное, я это открыла, ощутила, насколько он меня любит. Вот это ее мысли сейчас в вот тот момент, когда она держит в руках ваш подарок. Карты у нас сегодня говорили, с нами общались по настоящему, передавали вот глубинные эмоции друг с другом, да, вот вы общались как бы душами, и они передавали нам эту информацию. Хочу вам еще сказать такую вещь. Я всех вас ощущаю все ваши м, маленькие радости, большие радости, когда вот сейчас за столом сижу, иногда улыбаюсь, иногда не очень, потому что чувствую, что кому-то в какой-то момент что-то тяжело. И, и даже если мне хочется улыбаться, я как-то немножко себя сдерживаю. Вот сегодня у меня какое-то серьезное такое состояние. Возможно, это э, вызвано тем, что сегодня пошла такая энергия именно от вас, дорогие зрители, что вот как это вот вам, вам захотелось более серьезного какого-то такого повествования, что ли. А, ну, вот как-то идет так. Бывают моменты, когда я вдруг знаете, на середине расклада раз, энергетика меняется. Бывает и так. Это так всегда удивительно, вот, как это происходит. Вот сегодня на середине расклада, например, к чему я это все веду, я вдруг почувствовала, когда читала второй ряд, что у кого-то вот данную секунду при... человек принимает решение, которое он и не собирался принимать до этого момента, да, до просмотра этого расклада. Но этот расклад помог ему э, решить очень сложную ситуацию внутри, в своем сердце. Почему? Потому что была обида. Обида вот такая, знаете, как закрытость, что ли. Закрытость прямо даже от всего мира после какой-то неудавшейся встречи с любимой. И вот я почувствовала очень сильно эту энергию прямо вот. Невероятное. почувствовал, что человек исцелился. Он э, ну, перестал, знаете, вот как отбросил эти оковы. На самом деле, это, вот, любой негатив, это же просто оковы, которые на плечи нам падают, да, и мы не можем спокойно жить, двигаться дальше, потому что переживаем очень и чувствуем какую-то, вот, действительно, на плечах тяжесть иногда. И когда она уходит, нам становится так легко и ясно, что может быть важнее, чем отношения с родными людьми. Здесь же ведь может быть не обязательно ваша любимая девушка. Здесь может быть ваша мама в этом раскладе. Да? Здесь может быть ваша подруга. Ну, я имею в виду подружка, загадывает на подругу, с которой она поссорилась давно. И любая ссора, особенно затянувшаяся, которая длится иногда несколько лет, для нас же это всегда очень большой стресс. Именно для тех людей, которые продолжают любить этого человека, да, и переживает. А как он там? Ведь я бы хотел с этим человеком общаться, но мне не получается, потому что там вот мы поссорились или там даже не ссорились, но между нами пробежала там какая-то там вот. Энергия вот эта вот, да, непонимание. И вот знаете, вот нам гордость иногда, вот тупая, эгоистическая какая-то мысль, она нас вот в эти оковы заковывает. И мы как в этих кандалах ходим целый год, вместо того, чтобы позвонить человеку и спросить, там, «Как ты живешь? Как твои дела?» И, возможно, вы удивитесь, но этот человек на другом конце провода, он будет безумно счастлив услышать вас, ваш голос. И именно это воспримет как самый чудный подарок судьбы, что вы все-таки набрали его номер. Это я, в принципе, продолжаю тему подарков, потому что подарки бывают разные. Это не всегда квартира и машина для всех девушек, просто говорю. Иногда это просто подарок то, что у вас есть любимый человек, и этот человек безумно предан вам. Это касается и мальчиков, и девочек. Я бы хотела просто сказать, что другими словами, что а, нет бесценней подарка, чем а, ваша любовь. Настоящая, искренняя любовь, и от нее уже идут материальные всякие подарки, ценности, потому что, если человек не любит, то и подарок его, наверное, ну, мало кто будет ценить, потому что ну, мир так устроен. А только по-настоящему любящие люди ценят друг друга. А материальное — это, это здорово. Я понимаю прекрасно, что это глупо говорить, что без материального можно прожить. Но если мы говорим о духовности, которая присутствует в любых отношениях между людьми, то подарка может быть не только материальный уровень, если вы меня понимаете. И вот я бы хотела сказать, что если человек способен понять, насколько сильным подарком является любовь другого человека, то он поймет, что любой, даже очень маленький подарок в материальном мире, да, имеет большую ценность. Именно почему? Да потому что этот подарок подарил любимый человек. И то же самое могу сказать, что можно обесценить, обесценить любой подарок, обладающий невероятной стоимостью, да, в в материальном мире. Ну, я имею в виду, можно купить самую дорогую яхту, подарить ее, но не все люди готовы оценить этот подарок. Похвастаться, да, но оценить по-настоящему ценность этого, знаете, вот э, прочувствовать, э, сколько человек вложил в этот подарок души способен только человек с большой душой. Понимаете, вот а, равноценные люди могут и любить друг друга, и оценить друг друга, и подарить друг другу что-то нужное, важное, что обрадует. Вот понимаете, внимание, вот это внимание, подарить то, что другого человека очень сильно обрадует. Ведь у каждого человека это разное. Понимаете, это совершенно разные вещи. И любой подарок, подаренный от любимого человека, он прекрасен. Если вы действительно его любите. Вот на этой чудесной ноте, на этом прекрасном раскладе, который закончился картой подарок, и вы можете не переживать, вас любят, примут, и ваша встреча пройдет на ура. Наш расклад оказался стопроцентно верным. И жду ваших откликов. Как всегда, радуюсь, когда вы подписываетесь, лайкаете, участвуете в жизни канала, что безумно важно. Потому как любое видео, которое я делаю, делаю исключительно для вас. И коммерции на моем канале нет. Ну что ж, я вас всех обнимаю. Желаю вам процветания, счастья, удачи. И, конечно же, любите друг друга. Пока.